Сегодня мы поговорим на тему «Последнее пробуждение». Что ожидает Церковь Иисуса Христа впереди? Этот вопрос очень волнует верующих по всему миру. В наше время, когда катастрофические события происходят по всему земному шару, многие задаются вопросом, будет ли Дух Святой пробуждать Церковь перед возвращением Иисуса. Как тело Христова оставит этот мир? В скорби или с радостными восклицаниями? Новый Завет полон предсказаниями об отступлении последних дней. Восстанут пророки и совратят многих. Придут волки в овечье шкуре, неся с собой сильное обольщение, как написано, чтобы прелестить, возможно, даже и избранных божьих. Будет процветать нечестие, которое охладит прежде горящих верующих и заставит их оставить свою первую любовь. С грядущим потоком нечестия во многих охладеет любовь. Именно об этом и пророчествовал Иисус, и Его предупреждения имели цель пробудить нашу веру. Когда нечести потоками хлынет на землю, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Посмотрите сами. Иисус Христос знал обо всем, чему мы сейчас с вами являемся свидетелями. От ужасающих расстрелов в школах до взлета воинствующей гомосексуальности и терактах, происходящих сейчас по всему миру. Когда это все происходит, Он спрашивает нас, будете ли вы продолжать верить, несмотря на все более и более ухудшающиеся обстоятельства. Или же ваша вера дрогнет, когда вы будете видеть, что все идет не так, как вы думали? Или же вы будете продолжать верить мне? Дело в том, что несмотря на рост нечестия и страшные катаклизмы, Иисус знал о том, что в последние дни будет великое пробуждение. Дух Святой вдохновлял пророчество Исаи, и Он знал все о грядущем пробуждении, когда конец миру будет близок. Исайя говорил о том, что будет мощное всемирное пробуждение непосредственно перед самым пришествием Христа. Это пророчество мы находим в 54 главе Исайи. Его суть изложена в этих стихах. «Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Я верю вместе со многими толкователями Библии, что пророчество Исаия относится сразу к двум событиям. Оно говорит не только о физическом Израиле, который выйдет из Вавилонского плена, но также и о духовном Израиле, который должен будет явиться, о теле Иисуса Христа, о церкви Нового Иерусалима. Павел приводит цитату из 54 главы Исаи, когда говорит о Вышнем Иерусалиме, Матери всем нам. Павел воспринимал пророчество Исаи как относящееся к детям обетования, тем, кто во Христе поверил. Если бы Исаия адресовал свое пророчество только к физическому Израилю, это означало бы, что его пророчество еще не исполнилось, то есть мы не видели бы еще исполнившимися эти слова, «Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Однако эти слова, как мы знаем, явно исполнились во Христе, на кресте и в день Пятидесятницы. Смотрите сами, когда Исаия произносил это пророчество, около 42 тысяч израильтян только что вышло из Вавилонского плена. Ко времени служения Иисуса их численность увеличилась всего лишь примерно до трех миллионов. Исаия же говорит о том пророчестве, как об обетовании от Бога о клятвенном слове с небес. Мы видим, что Господь клянется горами и даже упоминает свой завет, заключенный с Ноем. Он говорит по сути следующее, «Как верно то, что я не допущу второго потопа на землю, так верно и то, что я говорю вам, что будет пробуждение моей церкви в последние дни». В эти последние дни взор Господа направлен не на царей земных, а на церковь Иисуса Христа. Бог не смотрит на экономику, на подъем мировых религий, на мятеж язычников. Согласно Исаии, все народы для Бога, как капля из ведра. Все они находятся под его верховной властью и владычеством. Он знает все об угрозах терактов, о воинах и военных слухах. Слово его предупреждает, что язычники будут неистовывать. Светские власти будут пытаться поставить христианство вне закона. Обо всем этом Библия говорит так. «Восстают цари земные». И князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Другими словами, давайте отбросим все препятствия морали, все нравственные преграды прошлого. И вот какова Божья реакция на эти действия земных царей и одержимых бесами людей, живущий на небесах, посмеется, Господь поругается им. Какой бы безнадежно ни выглядела ситуация, все остается под полным божьим контролем. И я благодарен за это слово из псалмов. Все больше и больше новостей мы слышим о том, как секуляризм уничтожает евангельскую церковь в Европе. О том, что ислам является самой быстро растущей религией в мире. О том, как гомосексуалисты захватывают целые деноминации. О том, что церковь Христова стала уже настолько слабой, что не имеет уже на общество никакого влияния. Однако Божье Слово объявляет, на Христе камни Бог построит свою церковь. И как написано, врата ада не одолеют ее. Церковь Христова выйдет за все прежние пределы в распространении благой вести.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 Исследуя ближе пророчество Исаи, мы видим, что оно говорит не только о теле церкви, но также и о каждом отдельном его члене я знаю благочестивых служителей друзей моих которые хватили за это пророчество как за слово сказанное лично к ним духом святым и они построили свою веру на обетованиях этого пророчества не бойся ибо не будешь постажена не смущайся ибо не будешь в поругании ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать иславии вдовства твоего и четко говорит об этом стихе божья церковь не будет находиться в бесславии однако всего несколько стихами ниже читаем такое предупреждение для церкви последних дней бедная бросаемая бурю безутешная вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твоей сапфиров нам говорит этот стих что мы будем бедными бросаемыми бурю и безутешными однако нам также обещано и основание и сапфиров что это значит конкретно как верующие мы можем заключить завет с Богом, храня в сердцах наших его драгоценное обетование о том, что мы будем жить без страха, без поношения, без смятения и поругания. Однако при всем этом все еще сохраняется возможность для нас быть бросаемыми бурями нашей личной жизни, ощущать одиночество, не имея никого, кто бы утешил нас. Другими словами, нам будет попущено быть удручаемыми сатаной в стихе 16 Исая дает нам описание того как трудится наш враг бог говорит вот я сотворил кузнеца которая раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела и я творю губителя для истребления здесь дан образ кузнеца раздувающего угли в огне для усиления жара затем он использует этот жар для того чтобы ковать орудие войны на своей наковальне этот кузнец – никто иной, как сатана, который постоянно измышляет новое орудие против церкви и каждого отдельного верующего. Какой невероятный образ! Этим Бог как будто говорит, вот дьявол раздувает свой огонь для выковывания своего оружия, которым он пытается уничтожить мой народ. Я сотворил этого кузнеца, создав его ангелом. Когда-то он имел власть и влияние, но был сброшен с неба за бунт. «Я создал его, и я же могу его посадить на цепь так, что он свободен ровно настолько, насколько я ему позволяю». Обратите внимание на поразительное обетование Божие буквально в следующем стихе. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». «И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это и есть наследие рабов Господа». «Оправдание их от меня», — говорит Господь. Другими словами, пусть враг кует свои оружия сколько хочет, пусть вооружает ими легионы своих бесов, все равно никакое его орудие, сделанное против тебя, не уничтожит тебя. Какое славное обетование!» Сатана употребляет свое орудие безнадежности против Божьего народа и производит бури, слишком страшные, чтобы их можно было выдержать без утешения Духа Святого. Однако Бог объявляет «Я сделаю основание твое из сапфиров». Эти сапфиры – это прообразы духовного ведения и мудрости, проникновения в само сердце Божье. Мы знаем, что выдерживающие страдания выходит из него вооруженными более глубокими познаниями Божьей милости. Вы можете быть искушаемыми, терзаемые бурями, скорбящими, одинокими, но знаете, что как раз благодаря этому Бог закладывает под вами прочное, как скала, основание. Все это для того, чтобы вы могли утешать других в их скорбях. Павел вторит Исая, когда говорит, что Господь лелеет свою церковь, как любящий муж лелеет свою жену. Многим известно место, где Павел уподобляет браку Божьей отношения со своей церковью. Посему ставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут двое одноплоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. А теперь обратите внимание на то, что говорит Исаия. «Ибо твой Творец». «Есть супруг Твой, Господь Саваов, имя Его, и Искупитель Твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он». Кто назван здесь Творцом? Христос, Создатель неба и земли. И Исаия говорит нам также, что Он наш супруг». «Однако жена отделилась от своего мужа, но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращает лицо его от вас, чтобы не слышать. Ведь он сокрыл на время свое присутствие от них именно по причине их отступления. Однако Бог не дал разводное письмо этой отступившей церкви. Исаи говорит нам, что он призывает ее вернуться к нему». Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Бог здесь говорит, вы отошли от меня, вы возлюбили мир и вещи этого мира и оставили меня ради него. Я не оставил вас, это вы оставили меня». «Покажите мне документы на развод. Покажите мне, когда я продал вас другому. Так говорит Господь. За ничто вы были проданы и без серебра будете выкуплены». Он продолжает. «Говорю вам, брак этот не разорван. Все не так безнадежно. Я все еще вас люблю, хотя вы осквернили себя блудодейством своим. Вы устали от меня, но несмотря ни на что я люблю вас и хочу, чтобы вы вернулись». Как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Господь, искупитель твой. Это есть клятвенное обещание Бога принять обратно к себе блудную жену. Другими словами, последнее пробуждение будет дано только из одной милости. Господь говорит своей церкви, «Когда ты вернешься ко мне, я не буду осуждать или упрекать тебя напротив. Я помажу тебя моим духом. Я дам тебе силу на то, на что раньше у тебя не было силы». Некоторые могут сказать, что Исаия 54 относится только к израилю по плоти. Я выдвигаю неопровержимые доказательства того, что 54 глава Исаи предназначена для современной Божьей Церкви. Исаия говорит нам о Христе в 53.10, и он узрит потомство. Проще говоря, Христов подвиг и его жертва произведут много детей. Как написано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его – он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Всему этому надлежит исполниться после креста. Гвозди, которые пронзили руки и ноги Христа, были выкованы на наковальне дьявола. Копье, которое пронзило его Бог, было отковано в той же самой кузнице ада. Однако кровь что пролилась из его тела, никогда еще не теряла свои силы. Исаия говорит нам, «Бог поклялся, что кровью сына своего окропит грешников в каждом народе, живущем на земле. Она имеет силу в каждой арабской стране, в Израиле, в Африке, Европе». На первый взгляд может показаться безрадостной картиной, когда религии возрастают сейчас в численности, в то время как церковь Христова кажется такой малочисленной. Однако Исаик говорит «Время пения настало, о неплодная жена, распространи шатры твоего словословия, расширь и укрепи ведение твое, ты будешь видеть, как будут происходить вокруг тебя великие изменения». «Веселись, неплодная, нерождающая! Воскликни, возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа», — говорит Господь. Как произойдет это последнее пробуждение? Чтобы дать этому толчок, необходимо, чтобы произошло какое-то очень мощное, потрясающее на весь мир событие. Исайя говорит, что это потрясение произойдет в один день. В главе 47 он говорит о суде над духом Вавилона. Во всем Писании Вавилон всегда был прообразом духа процветания, легкости бытия и удовольствий. При этом вавилонский дух одинаково проявляет себя во все времена. Другими словами, Исаия говорит, что никакого великомасштабного последнего пробуждения не будет до тех пор, пока не будет изложен дух стяжательства и лжебезопасности. Мы можем молиться о пробуждении, мы можем вызывать к Богу об излиянии Духа Святого, но все же это будет невозможно до тех пор, пока Господь сперва не потрясет все существующее. Как написано «Но ныне, выслушай это, изнеженное, живущее, беспечное, говорящее в своем сердце, «Я и другой подобный мне нет». Бог не будет равнодушно смотреть на грех». Он сокрушит твердыни дьявола. Он даст призыв к пробуждению своей церкви внезапной пагубой. И действительно, это будет со стороны Господа доказательством его большой любви. Он настолько любит свою церковь, что не желает допускать, чтобы дух беспечности, привязанности к удовольствиям и отступничества ослеплял и губил объект его любви. Как написано, «Если нечестивый будет помилован», то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Вот доказательство того, что пробуждение невозможно во время беспечности и процветания. Исаи говорит однозначно, во времена благополучия народ не обратится к тебе. Ничто не сдвинется с места, если не будет затронут кошелек. Только когда, как написано, Суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Дух Вавилона будет сокрушен через пагубу и опустошение. Однако не относитесь к пророчеству Исаи, как к мрачному проповедованию. Наоборот, Иисус говорит, когда же начнется это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Уже сейчас мы видим признаки начала этого последнего пробуждения, когда исполняется стих 2,17 деяний. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Сколько лет я на служении я никогда не мог себе представить, что это пророчество может сбыться в наши дни. Теперь же я верю, что оно сбывается сейчас. Повсюду в мире Христос открывается множество людей в снах и видениях. В Китае, Индии, арабских странах люди сообщают о том, что переживали Иисуса во сне. Даже здесь, в нашей церкви, такое происходит. Один из членов нашей церкви был когда-то посвященным служителем третьего ранга в дьявольском культе Сантерии. Его территорией был Бронкс, его квартира была полна человеческих костей. Он продал свое тело и душу сатане, однако сердце этого человека коснулся Дух Святой. Он потерял душевный покой и однажды ночью обратился с вызовом к Иисусу со словами «Если ты сильнее дьявола, которому я служу, и явись мне сегодня во сне». В ту же ночь во сне этот человек увидел себя в поезде, мчащемся в ад когда он проходил через туннель на противоположной стороне стоял сатана дьявол сказал этому человеку ты был верен мне теперь я забираю тебя в твое вечное место покоя затем вдруг внезапно появился крест в тот же момент он проснулся после этого сна он возгорелся духом по иисусу очистил свою квартиру от всех следов присутствия дьявола и отдал свою жизнь господу сегодня это жизнерадостный, благочестивый муж Божий, принимающий активное участие в служении нашей церкви. Вся его дальнейшая, удивительная новая жизнь проистекала из этого Богом данного сновидения. Дорогой Святой, близится день, когда весь мир увидит Иисуса. Апостол Иоанн видел великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояла перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих и восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» Это не маленький остаток, а неисчислимое множество, в точности так, как и пророчествовал исая И все они славили Господа. Слава Богу за этот обещанный день. Аминь.